Вышло обновление и сегодня у нас новый режим Нет-нет Не дружеская игра, не дружеская сразу, А на кубке Солкновение плюс Называется Ну, ну возможно, брал Бралтон Видели, что это за режим Я тоже видел Но Здесь нечего объяснять Вот, если что Если, если кто не смотрел брал Бралтон То вот То есть, если я убиваю врагов и получаю плюс кубок если я умираю, то я потеряю один кубок. В принципе, все просто. В принципе, обычное соло шиде. Только с такой, с такой системой интересной, новой. Я уже поиграл. И сейчас хочу на видео сыграть. Видите, да? Ну еще побед пока, пока равен нулю. Не хочу я с тобой тих связывать. Видите, да, пока умирают, видите? О, видите? Пример тимминга. Ти, это тиминг. видите? Ладно, так и быть. Не прийдет вот с ним затимиться. Это реально. Я, если честно, ненавижу тиминг, но мне приходится это делать. Ну, что, Без тиминга, нужно не выиграть. Ну, да, в без Тимминга никак. О, пси. Пси Блин, тут еще крысят. Да, давайте. Зайдется, Тиммитса. Разработ... разработчики, конечно, говорили. что это как-то как повлияет на Тимминг. Но, как видите никак не влияет например того то что на тиммит это не влияет видите уже чем же мы вчетвером заселились блин втроем бренд тут вот хитрый такой драйвик тут уже чат что все тиммятся ну, хотя по статье разработчиков 90 процентов не тиммятся тут а 10 тиммятся по походу, походу походу походу вот мы втроем прям эти 10%. Это что такое? Не понял. Не понял, Фрэнк. Ты чё тут кое-что? Блин. Фрэнк, дурацкий. Фрэнк Фрэнк убивает. ну да грустное довольно событие типа. еще естественно же тут крысы ну вот реально крысы тут ну, кроме в крысы кроме крысы Вы понимаете да то есть стиммеры присутствуют. Стимминг есть. Стимминг не уберешь этим режимом, дурак. Этим реально прикольным в ШД. Ну, это я не играю в ШД лишь из-за тимминга. Я редко в ШД играю. Ну, вот снова в ШД стоит сыграть, а чё и нет. Это же плюс плюсовая ШД. Чё ты? Это чё, Спраунт? Ох, а к Пошли. Где нас? Пошли. Где? Походим за Спраутом. Так. И, и валим. Так, ходим и уходим. Так. Да, блин. Рика забрал мой пил. И Рика меня убил. Крутой Рика, реально минус два кубка, и потому что я никого не убил. Но если уже получить один кубок и умереть, то, то, то вы сохраните, сохраните кубки за свой, за свой топ. То есть, никак их не, не уменьшите и не, не увеличите. Так что, ну, лучше вообще, вообще ни, ни одного кубка не терять, а тащить, тащить сразу. Лучше ни одного кубка не терять, а сразу тащить. Да, потому что за первое место ни одного кубка не потеряешь. ну вот, реально. Ни одного кубка не потеряю, Если его затощить, никого не убив, то, ну как обычно, есть кубка, выдается. То есть ничего. Надо убивать. Ну, видите, да? Видите, что происходит? За киллы. Кубки закилы. Кубки закилы, блядь. Но при этом чем выше кубки, тем больше тиммеров. Это ж бесит. Тиммеры никому не нужны. Это что такое, буй? Ну ты, ты, ты, ты чё? Стоп, это чё, кат... это катка против батлов? катка с ботами, походу. Вот это интересно. Так. Это не очень? О, да-да-да. Да-да-да-да. Блин. Блин, меня боты закрысили. Бал. Блин, ёкарный бабай. Давайте еще сыграем. Я не буду сдаваться. Апну гейла. Апну на 500. Да и плюс вы видели новый дизайн чата, новые иконки. Ну и новый Бравлер, который выйдет с дралпасом. Напишите как-то мне копить. копить этот сезон Бравбаса. Следующий именно. Я... И открыть его на видео или не стоит покупать сразу и сразу все вскрывать естественно гемы буду собирать монеты буду забирать зачем монеты то и гемы, и очки сил там хранить ну, хотя напишите как может может стоит очки силы тоже не забирать то есть типа, очки силы срать на новых драйверов например выпадет новый бравлер я очки силы давайте быстренько, быстренько, быстренько. стой стой все в общем сейчас продолжим в общем в общем запись оборвалась кем-то чу чудом я, я все же затащила аппару 50 на еле поэтому если хотите поэтому поэтому это конец видео поставьте лайк подпишитесь на канал нажмите на колокольчик с вами был я, Соник. Всем пока!